Грузимся, грузимся, грузимся в лодке. Да. Андрюха уже что-то поймал. Говорит, на уху. Вот. А столик-то где? Там? А, вот здесь. Ну, все хорошо. Ну, вот, посмотри. Андрюха, поймал какого-то ну -ка. шнурка Пау. на уху, да, Показывай. да, придется это все отпраздновать, видите, даже приходится стол накрывать, стол, стол да. стол накрываем. Как говорится, закон Павловича в действии. Павлович, привет тебе. Павлович, тебе большой привет от всей нашей компании. Николай Павлович, мы тебя помним, закон твой чтим. Друг поймать какого-нибудь сам, -сам. Это мой кормчий, кормчий. Гриб... Загребающий. Камни, камни. Воды больше, чем было. I don't know. Опа, было, было, было, было, было. оп еще раз было. Ещ ⁇ Есть. Есть. щука щука щука Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Саша, о, Андрей, Александр, обувился. Охвостился. Хе -хе ты хе 35 сантиметров. Нормально. Го просто Пора и нам пора. С вентиляторным заводом, блин. Закончать ты говорят. Я нормально, Ну вот тогда мы идем к вам. GoPro забидео. Это у меня Energizer. Натюрморт, натюрморт, на натюр не натюрморт. Это, это ходячий просто. И хорошо, хорошо. даем привет Зуле, тетя Люся, вам привет, Зульки привет, Зуле, да, и Николаю Павловичу тоже, Наташке, передай он... привет Наталье, Наташа, тебе мой привет, Ларисе, передай привет, Лариса тебе, господи, а сколько вас их? Всем девушкам огромный привет. Да, да, да, да. А вообще, вообще, привет всем Нилинжанам, тетя Люся. Иди пока привет иди, иди сейчас мы покажем покажем что тут поймал И еще рыбка, есть. Есть. Есть. рыбка в неринге есть вот такой вот такой, вот такой.. Ну вот хариус Да такой небольшой ну но вкусный, вкусный. Вот, Давай подцепим. Единоличник, блин. Эгоист, блин, я сказал. Гоу, просто видео. Мы на природе. Решили перекусить посреди леса, где много-много леса, где много сушника, Но мы русские люди и поэтому мы лес. да мы лишь бережем но мы жгем газ, газ мы газ жгем газпром, газ, газпром нам выделяет баллончики по 5 баллончиков каждый день каждому человеку и поэтому мы идем и готовим еду бариклама, на бариклама, баллончиках бариклама. газа бариклама, бариклама. газа да мы бережем природу мы зелен, зелено пупы блин когда вся европа переходит в жопу на, на зеленую энергию, энергию. Да. мы ждем ага. газ. Газ зажгем, да. Жгём, да. Это, Прямо... это, это да, это самый экологичный, чистый энергетический продукт. Немцы, запускайте да. Северный поток-2, придурки. Вам же будет лучше. Смотрите, как на газу. Быстро, варится, пчушка, вар, варится, варится русский суп на угазу. Блин. Быстро. А лес мы бережем. Вот он лес. Вот он на наше состояние. Да. Мы за природу. Forever. Тихо-тихо. Все отлично. В лодке мы уже втроем плавать. Один на лесах Леш, вот, Леш, прикинь, да? Мы с тобой в прошлом году здесь снимали вулкан. Мне кажется, он, он там он там был. Не-не-не. Он был вот так здесь. Что, сейчас вода большая. Где-то под нами. А, ты думаешь, что он вон там? Не-не-не. Здесь. Мне кажется, там вообще больше было таких. Опа, опа, посмотри. Андрюха что-то тащит. Андрюха что-то тащит. Вот месяц назад тут мы застряли. Андрюха там попер. Перейдем, ладно. Это ему это же. Мистер Эндрю Чего у вас? Прямо посередине, прямо посередине проходим. Потраскивать? Ага. Да-да-да. Че? Холодно? Да. Вот. Сейчас мы... Look Да не, не надо, не надо, не надо, я еще. Ты дурак, чистка. Он дает, дурак. Только смотри, не подведи, а то я тебя отрву голову и скажу, что так и было. сейчас взял перейдем и идем тоже даже гонку Да Да снимем. Снимем. Ну, да. Снимем. Да. Это просто